Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на канале Google Play Games. С вами я, София. Мы продолжаем Широко Холмса. Мы сейчас находимся в Сент-Олбанс, где мы должны что-то сделать. Что-то, что я забыла, <laughs> что мы должны сделать. Ну, короче, мы идем туда. А у нас где-то в каких-то подножьях есть какая-то скрытая тема какие-то кто-то где-то так не здесь где-то у нас что-то тут скрыто а -а, -а! А, а а я кажется поняла о чем речь но мы сейчас не сможем до туда добраться мне кажется а не сможем мы взяли крюки Берем веревку. А, Берем веревку. Так, дальше. Так, тихо, тихо, тихо. Нам нужен в тот домик. Мы должны взять, собрать там этот самый арбалет, получается. Наконец-таки. Идем. Нам еще надо этих самых допросить, хороших э uh, Да. An mm. Подожди, давай тогда мы сойдем сюда. Может, тут вот это воображение? Ну да, да, да. Железное кольцо. Нужно использовать эти металлические кольца, чтобы добраться до опоры. Да. Раз, два, три. Теперь-то ты, скажи мне, пожалуйста, можешь собрать арбалет? Да. Так. Крутить. Я как бы не мастер по сборам арбалета. но я думаю, во-первых, вот так вот. Ой, тихо, I should oh, предмет. <плодит> Так, ладно. Короче, вот. Это что? Это да? Подожди ты! Подожди. Ой, не, не, не, не, не, я не хочу это сбрасывать, я хочу. То есть ты не не кладешь его, да? Гнездо для лука. А ты как вставляешься ты? где-то сверху? Да. Это наверное вставляется куда то I should use the appropriate object here. Ну вон туда. Или вот сюда вставлять. Ну вот, да, вот сюда, чтобы его вот так вот натягивать, получается. Это же тербалет у нас выходит. То есть вот это вот, вот сюда вот ложится. Тетива вот сюда. Правильно? Сотвор. Ну, удобно. Не, на меня чуть-чуть. I use the appropriate object Не манья, пожалуйста. Сейчас я воткну его, подождите. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Вот. Вот. А, а я думала по-другому. Ну ладно. Главное, что мы его собрали. А, найти применение гастрофет, ручной арбалет. использованный. Да, так, хорошо. Я думаю, что по-другому. Ну ладно. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так-так. Используем. И в кольце на опоре прекрасные мишени. Поднимите. Он прям... Ну ладно, будем считать пульсом. Ох, не тебя ведет-то. О, подожди. Фарингогастрафитис требует много практики. Батсон, отстань. Ты бы сам попробовал, когда тебя так шатает. Блин. Мы сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Нет. This Последний. Чувствую, это будет самый многострадальческий, да? Ох, ты его прям несет. Сейчас все сделаем. Сейчас сейчас подожди. Сделали. Ты прикалываешься. Так, подожди, тут, наверное. Подожди, я что-то не так. То есть на этом мы сейчас, да, держись, короче, сейчас пойдем, идем. Ладно. Боп. Тихо, держимся, держимся, держимся. Идем, идем, говорю. Маник падает. О. О, о. Слушай такие, я не могу. Тихо, тихо. Мой дервнич, дервнич, дервнич, давай. Почти дошли. О! <свистите> О. О. О. Прекраси! <свистите> <свистите> ну я, в принципе, поняла, что это такое? Ну, так мы идем, нет? Ватсон, иди сюда, something. я кое-что нашел. Сейчас будет еще один. А -а -а -а! Так, ну нам нужно в Бейкер-стрит все собрать. Потом нам нужно поехать. Ой, подождите. Ой, как гаражо. Потом нам нужно поехать.. В ментовку. Мы внутри храма Митрыхолла? Не уверен. Но лучше быть осторожным. Так, осмотреть Митриум. Найти путь в Митриум выполнено. Ты да всегда, пожалуйста. Вот зачем ты берешь вас? Он какой-то бесполезный. Когда ты к ним обращаешься, все, что он делает, он тебя спрашивает о чем-то. Он не выдвигает никаких теорий. Он ни на чем не думает. Я видел этот символ в туннелях под Фригидариум. Да. Должны быть подсказки. Нужно осмотреться. Я видел этот символ в туннелях под Фригидариум. Да-да-да. The... Должны быть подсказки. Вот смотрите, тут это что-то... А! Может пойти туда, где светит свет? Мы куда сейчас пойдем? А что-то непонятное. Ладно. Убьет так убьет! Что делать? Посмотрим зато сейчас. Мы сделали круг. Значит, сюда мы не идем. Должны быть подсказки. А, -а, -а подожди-ка. А, нет, не, не понимаю. Не понимаю, пока. Давайте попробуем. Туда. Там что-то мне показалось лежит. Нет? Не будем считать, что показалось. Окей, пошли сюда. Так. Заблудимся нафиг. Я не нашла никаких подсказок. Просто куда-то иду. Мне кажется, это тоже вот такое круговое какое-то. Да, определенно точно. Мы прошли про по кругу. Ну ладно, сейчас мы, короче, тогда как сказал Холмс, посмотрим какие-нибудь подсказки. Наверное, где-то что-то есть. Я просто этого не вижу. У нас что, осталось только вот это вот? Давайте разведаем. А, а вот это вот правильно. По всем. Да. Тут новые символы. Так, да, хорошо. Шлем, вот, помню. Пойдемте в сторону шлема. с чем? Знаете, что это? Не то, не то, не то. Вот. Здесь какая-то херня. Вот это вот дальше. Корона? Корона. Вот сюда. Корона. Ой-ой-ой. Столько с камнями. Подожди, я не... Нет, я не хочу это сбрасывать. Мне нужно понять, как это работает. А! Так. Красный тяжелее, чем зеленый. Хорошо. Убираем. Белый. Белый, по-моему, ничего не висит. Так, поняла. Значит, зеленый довольно-таки тяжелый камень, окей. Значит, самый тяжелый из всех камней это красный. Погнали, белый. Зеленый. Наравне. Убираем зеленый. Значит, самый тяжелый красный. После него идет какой-то черный. Красный-черный. Так. Но при этом белый зеленым наравне. Этот получается самый легкий. И надо что-то сделать с весами. Не знаю. Нет, поменять. Надо как-то. Нет, но ну они два самых тяжелых. Этому чуть-чуть просто весу накинуть. А что здесь. А, может быть, зеленого сюда закинуть? Не канает. Но зеленый с каким? С белым наравне они получаются. А, или с этим они наравне. Так что-то запутался. Но это вообще ничего не весит. О! А что сделать Ты, блядь, я не понимаю? Нужно их как-то уравновешить все, да? Куда ты его выбросил? На, -а -а -а! Я не понимаю! Так, сейчас. Так, зеленый наравне. Желтый с белым. Красный самый тяжелый. Может быть, знаете, как сделать? Во! А! Так, значит... Тут у нас, я так понимаю, ведут прям, да? Подожди. Чтобы быть... на да, шлем... Ага. Вот этого там нету. Идем. Я уже думала, может это как-то вырезать вот этот момент. Но нет. Так, дальше что у нас тут? Так, это у нас жук какой-то, валла какая-то и лопата. Вот он жук. Пошли на жука. Сейчас мы все разгадаем. Дальше. А -а -а -а -а -а -а -а так, так, так. Либо меч, либо месяц что-то там. Либо меч, либо месяц что-то там. Вот он месяц что-то там. Идем сюда. Так, проходим. Дальше. Так, Миша, что-то там. Факел, корона, птичка. Корона. Так, что-то тут, видимо, явно я куда-то не туда пошла, да, мне кажется. Я куда-то не туда свернула. А, нет, туда. Так, что у нас Bürger, мы, to... мы были вот тут. Теперь последняя. Так, факел какой-то, шапка и меч. короче где-то тут. Да, вот эта вот шапка. Куда, мать его? Там наверху что-то есть. Уже сразу вижу. О -о -о -о. Это крутить не надо? Как Понимал бы я еще, где я нахожусь? А, что вообще происходит? Так. Может, нам придется вернуться обратно? Look, Смотрите! Это золотой нож! Get... Ну, как его достать? А, то есть.. Э... Ладно. Теперь рычаги доступны. Прикольно. Ватсон, I need your help. Watson, нужна ваша помощь. А теперь я за него играю. Ну и что, Так, где я там? Кто-то вот. Вот тут. Вот? С этой стороны заход. Да. Ага. Переключаем. Так, Шерлок, отпусти это. это здесь да сюда а нет тут у нас ватсон запертый это рычаг который мы держали а вот охохохохохохо Во так рычаг который держит ватсон ватсон отходи туда Лацун беги. И -и -и. Так, опусти. Этот что делает? С другой стороны открывает Лацуну, да, получается. Я с этой стороны закрыта, но открыта с другой стороны, правильно? Да. а а, -а Ё-моё! Всё, поняла. Так, отпусти. Открой. Так, Ватсон, заходи. Стой тут. Отпусти. друзья а что вот это вот делает? Давайте сейчас быстренько посмотрим. Какой дверь он открывает? Ля. Хорошо. Так, отпускай. Открываем. Бахман сейчас туда проходит. И вот он два рычажка получается, да? Что делает этот рычаг? Открывает дверь полностью. Хорошо, открывай А этот что делает? Открывает врата Ладно, есть идея. Ой, Ну ладно, нормально, будет Давай, открываем фонтан. Мы идем, берем. Я надеюсь, обратно этот загадку не нужно будет э, разгадывать. Вот сюда подходим. Разбитая лампа, кстати. Эта старая лампа, масла свежее, вероятно, сырой не проходил нет, я так не думаю. Помните, он не прошел дальше? Катаком под среди Дарием. Лампу оставил оставила убийца. То есть он не смог пройти за ножом. Так, бацан, следующий. Забираем. Золотой нож Митры. Да, но утраченная реликвия найдена. Ватсон, пришло Watson, время закончить дело. В мысли! Excellent. Отлично, нужно Найки найти другой способ выйти. Есть. Есть такой способ. Сейчас мы тебя вернем обратно. Где там уже будет приехать. Тут с этой стороны, да, не пройти, только с этой. Сейчас Ватсон тогда ему открывает. Мы дергаем этот рычаг. А, нет, ну сначала выпускаем Ватсона. Получается, да? Нужно выпустить сначала Ватсона, да. Это, по-моему, вот этот вот девчонка. Ага. Выпускаем Ватсона. Блять! Переключиться на Ватсона же надо. Так, переключаемся на Ватсона. Отпускаем. Ватсон, выходи. Выходи, выходи, выходи. Давай, давай, давай, давай, Отпускаем это. Грединку. Открываем. Выпускаем еще Ватсона. Выходи. И где там проход получается? Тут где-то. Ага, вот он. Да, там есть рычаг, отлично. И теперь последний. То есть там есть рычаг специально, чтобы вытащить комнату. Вот все. Один рычаг попускаем компьютер. Ага. Да я поняла, поняла. Ватсон, отцепись, пожалуйста. Вот это вот, открой. Выпусти шарлока. Выпускаем шарлока. Давай, давай, давай, давай, выбегай. И вот тут -вот Ватсон сейчас откроет нам. Вот, вот, вот. Давай, давай, давай, давай. Поворачивайся. Вот и выход. Как хорошо, что у вас тут двое. Кто бы мог подумать. Тут будет ловушка на двоих. А, там какой-то проход прям палкой подперт. У нас дедукция, кстати, есть. Это соль. Ветра с солью и льдом стояли в туннеле под Ригидарием. А шампанское? Внутри раздевалки был найден шампанское в ведре со льдом. До сих пор неизвестно, кто его принес. Нет? Так. Золотой нож. Украден заезд. Судя по заметкам с он был на пороге ночевого отрытия. Особ, серебряный нож. А, вот тут же. Бесценный секрет. Тайной сырородни было важное открытие. Информационная бомба. Он всеми силами пытался убрать посвященных с пути, чтобы в итоге присвоить славу лишь себе. А мы куда поехали-то? А, вот, хорошо, хорошо, как раз, разгадывать загадочки тут еще. Так, фотопленка у нас, или зеркаль, или что это. Так, это надо собрать, да? Пеклянная какая-то фотография, что ли? Сейчас мы вот по сторонам раскидаем. Это вот так вот должно быть. Ага, подходит, смотри-ка, ну-ка. Вот так вот мы это сейчас. Где-то. Вот. Пошел процесс. Сюда. Сюда. А пока никуда. Хорошо. Замечательно. Готово. Готово. Ватсон, пожалуйста, Спасибо негатив и ваше оборудование, чтобы продолжить процесс. Спасибо, Ватсон. Теперь я с помощью рентгена проявлю фотографию. Аккуратно. Мороженое на десерт. Мы в долгу перед римлянами продумываем этот способ. А, придумавшим этот способ. Вот, кстати, соль, мороженое. Родни Бэнкли, Археолог. Другой археолог, вероятно. Соль. Лед. Мороженое. Можно так учить английский. Соль. Айс. Айскрим. Пирамиды Египет. На... Мороженое десерт, мы, мы перед в перед Римлянами, роман, придумавшими этот so Вот оно, соль и, соль и, кол... и лед, лед помогут приготовить мороженое. Так, лед и соль, стеклянный негатив. Кто-то экспериментировал с римским методом изготовления льда. Изготовить ледяной нож. Проверим, можно ли сделать из найденных материалов ледяной нож. Пум-пум-пум. То есть, подождите, либо... А, то, с... Тот серебряный слиток реально... Либо он был действительно а, приношением ж... это самое, такое, скажем, жертвы, либо это просто как заметание следов. А настоящее оружие было изо льда? Для изготовления ледяного ножа нужно налить воды в форму. Вот она вода. Наливаем. Лед, соль, and then смешать the их, и это элементарно. Нужно получить температуру минус 20 градусов, Celsius, чтобы вода замерзла в Мне нужно помнить, что еда и соль у меня только на четыре попытки. в смысле oh, смотри температура снижается. снижается а соль а соль повышает температуру равно хорошо еще понижаем нам нужно до минус 20 а блок ё Ты пока безвредишь, там температуру поднимается. Изо, соль. А, -а, -а, а! И чё? Так, давайте сбросим. Подожди. Берем воду, наливаем, наливаем, сейчас мы с вами разберёмся, как Before это правильно делать. Enough... Погнали. Ещё давай. Ещё. Работает, не понимаю. айс soul. Прекрати звездить. То есть их поочередно надо как-то. Я просто не знаю, лед и соль. Что? И как, как, как оно работает, я не понимаю просто. Я не знаю. Ice, salt before beginning. It's to mix ice, salt, and then the mixing. It should be. Oh look, the tap. Oh, no, no, no! no, no. Ну да, чередовать их надо было. Excellent. Now we must ли все замерзло. Это ледяное оружие для хладнокровного убийства. An ice knife. Ледяной нож Удивительная и блестящая идея Совершенное оружие Им убивает человека, man, а потом он исчезает Единственный след, небольшая лужа на полу Кстати <звы> Кстати Ледяной нож, шампанское кстати, кстати, кстати. Было изготовлено ледяное оружие, которое принесли ведерки шампанским. Тогда, наверное, присутствие воды в крови необъяснимая улика. Она как-то связана с способом убийства. Получается вот так вот. Способ ледяной нож Убийца принес оружие в ведре шампанским. После нанесения раны нож растаял. И это объясняет наличие воды в луже крови. Бринхорм сохранил работу благодаря при приезду сыра родни, но ценой больших моральных потерь. Сохранил работу благодаря приезду. Он был благодарен за возможность работать вместе и учиться у него. Что если... Вот так вот. Мотив месть. Бринхорм был настоящим специалистом, которому сообщили, что оставит в стране от великого открытия. Он потерял главный шанс в своей жизни. Блин, хор ледяной нож. Я думаю, это да. Ну, он же мозг. Он убил сэра Родни, чтобы восстановить свою власть. Смерть принесла бы ему финансовую выгоду и позволила бы стать цветилом своей области. Он использовал ледяную копию золотого ножа Митры. Но он там был. Получается, он убийца там ходил. А единственный человек, который мог ходить на раскопках, это вот он по идее. Блинхор знал о намерении Блинхорна присвоить себе славу открытого золотого ножа. Он придумал хитрый план убийства Бенкова и заслуживает казни. Отправить э, оправдали Блинхорну. Он посвятил жизнь поиску золотого ножа, но Бенков решил отобрать славу. Если бы у него была возможность объявить своем... о своем открытии, он бы не убил Бенкфлика. Подождите, нет, давайте просто продолжим. Пока что... Нам же этих еще допросить надо. Но мы с вами молодцы. Мы, можно сказать, раскрыли еще одно убийство. Я считаю, что это он. Определенно точно это он. Мы посмотрим, попробуем открыть другие версии. Посмотреть, что будет, если обвинить каждого из них. Ну, мотив, я думаю, месть, да. Все именно так. Погнали. Ага. убийца. сейчас с этим пообщаемся. Митра. А, no. Вот мы бы рассказали кому-то А, расскажи... Нет, нет, нет, нет, нет, но Сэр Родни считал себя достойным? Он ошибся I, I У меня были сны, золотой нож, куми Ох, это все моя вина down, Успокойтесь, мистер Гарроу Так, что там? А, лекарство, Гарроу, поведение Все заметят, что Гарроу странно себя ведет и на пугающие галлюцинации Он находится против сильных лекарств мы как раз теперь про него чуть-чуть раскопали. Я думаю, что убийцу он, поэтому я сначала посмотрю на других. Унижение Блинхорна. А, болезнь Гару. Гару мучился за веру в проклятие Митра. Он тронулся умом, что только усугубился с принимаемых лекарств. Гару меланхолия, он жертв лекарства, провоцирует галлюцинации и непредсказуемое поведение. В состоянии худшего последствия шока от смерти родни давайте вот так вот сейчас посмотрим тревоги пикина мне кажется тут больше ничего нельзя поставить интерес блин форна Мотив предотвращения захвата. Даже будучи владельцем бани, Питкин потерял бы их после объявления о большом открытии. Оно превратило бы бани в территорию постоянных раскопок, и они утратили бы коммерческий статус, которого жаждал Питкин. Питкин ледяной нож? Серьезно? Он бил сырородни, чтобы утаить его открытие. Единственный способ защитить бани от вечных раскопок, он хотел вести свой бизнес. Использовал ледяную копию золотого ножа Подожди, золотой нож Так, просто дай важной важная и пара Ну-ка А вот так, вот Серебряный нож, смотрите-ка Ай, как хорошо и Давайте посмотрим на Пипкина Попробуем его осудить, короче Why did you bring Зачем вы привели меня сюда? Я видел, вы отпустили других. Сэр Грегори, я прошу вас внимательно послушать то, что я намеряю сообщить инспектору Лестериду. Вы холоднокровно убили сэра Родни Бенклиффа и сделали это ради денег. Что? Это не правда. Боюсь, что правда. Гениально исчезающее оружие, использованное вами, указывает на преднамеренность. Вы сумасшедший. Это было захватывающее преступление, привлекшее полицию и внимание прессы. Скандал — превосходный способ привлечь внимание публики к бане. И, разумеется, также и моё. Вы все неверно вычислили. Что я не ждала вас особой смелости. Возможно, она вас поедет перед тем, как вы встретитесь с палачом. Прощайте, сэр Грегори. Так, другая версия. Так, Питкин терпел унижение царя Родни, и потому придумал план убить его и открыть бани для бизнеса. Он э, расплавил серебряные монеты, изготовил серебряную копию золотого ножа Митро, убил Бенклифа ее, затем бросил ее в печь. Он считал, что загадочное убийство привлечет публику и позволит ему, владельцу, заработать больше денег. Найден найдено улик 18. Питкин... Это не он. Точно, точно не он. Другая версия. Так, да. Сейчас мы с вами... Знаете, кого я хочу сейчас попробовать? Вот это вот психообвинить-то на лекарствах которой. Попробовать на него сейчас бросить вину, посмотреть, как это будет выглядеть. Так, слабый Гару. Болезнь Гару. Так. Ну, это фигня. Тревоги Питкина... Надежды Питкина пускай будут. Вот. Мотив паранойя. Страдания Гару были слишком велики. После открытия Сейра Родни, Гару жил в страхе за проклятие Митры, что превратилось в паранойю. И давайте мы сделаем... Ну, у... uh, это самое, ледяное оружие. Посмотрим просто как это выглядит. Ледяной нож. А его давайте оправдаем Он убил Сару в состоянии тяжелого нервного расстройства Единственным способом облегчить страдания было ритуальное убийство Он использовал ледяную копию золотого ножа Митры так, осудить горой. Его нужно отправить в лечебницу. Он психопат. Невозможно определить, были его действия манипуляции или результатом помешательства. Его нужно отгородить от общества. И вот так, оправдать. Его нужно отправить в больницу для лечения. Он не может отвечать за преступление, поскольку он находился под сильным воздействием зверобоя. Его можно вылечить. Давайте мы его оправдаем. Да, подтверждаем. Но он самый подозрительный из всех на самом деле. Мистер вам доктору Ватсона. Мистер Гарро, прошу вас, не пугайтесь. Мы пришли помочь, вы были под ужасным давлением. Но теперь все закончилось. Что? Я могу доказать, что ваше лекарство повлияло на ваше сознание. Вы не помните, но оно заставило вас потерять контроль. То есть я? Вы считаете, что я убил Селла родни? Боюсь, что так. For as my как любит напоминать мне мой доктор, лекарства бывают опасны. У вас возникла сильная одержимость. Вы считали действия сырой недостойными и Ох, не переживайте, Тема явно не самое подходящее место для вас. Какой тогда подходит? Вы страдаете от острой формы меланхолии. Но это можно вылечить. Вам лишь нужен отдых. И детоксикация. Я обо всем позабочусь. I will take care of every detail. Uh, убил Сароди в состоянии тяжелого нервного расстройства. Единственным способ облегчить страдания было ритуальное убийство. Он использовал ручную мороженницу и изготовил ледяную копию золотого ножа митры. Пронес ее в парилку в ведре шампанским. А затем, после убийства, бросил ночь на пол. Но это, как бы, ну, не похоже на человека, который в состоянии аффекта кого-то убил. Это слишком продуманно. И это, это именно вот, э, вот, вот это вот все подчеркивает именно вот этот вот момент. А, Ножа Митры пронес ее в парилку в ведре шампанского, а затем после убийства бросил нож на пол, и он растаял. Гару нужно отправить в больницу для лечения. Он не может отвечать за преступление, поскольку он находился под сильным воздействием зверобоя. Мы все в курсе, что это не так. Сейчас я выведу свою версию, и мы как раз таки уже там проверим, так ли это. Правильно? Правильно? Правильно, да? Правильно. Погнали. Тем более, правильная версия, она всегда сильно отличается от остальных. Так, объяснять а... влажно. Так, необъяснимого Улика дам. Ледяное оружие. Так, тут все верно. А, интерес унижение. слабость гороу, ледяной нож. Я думаю, это вот так вот. Блин, хор, ледяной нож! Он убил соло чтобы восстановить свою власть. Смерть принесла бы ему финансы. Так, а мы же читали это. Осудить! Блин, хорнал а намерении. так. Последи себе славу. Открытие золотого ножа он придумал хитрый план, убийств Белкифей заслуживает казни. Давайте мы его сначала осудим. Потом посмотрим, что будет, если мы его оправдаем. Я чувствую себя неудобно. Почему мне заковали в эти наручники? Боюсь, вам лучше привыкнуть к ним, мистер Блинкхорн. Они ваши награды за убийство сэра Родни Бентклиффа. Что? Нет, это не так. Это печально для вас, как для таланта архе археолога. Я позабочусь, чтобы вас посадили в камеру, где вы не сможете прорыть под земный ход. Если, конечно, они решат, что вы не заслужили live. казни. Вы консультирующий детектив, который восхищается вашим умом, подготовившим совершенное преступление. Да, джентльмен, для которого неприемлема ваша мотивация. Вы чего не знаете? Вы хотели быть единственным, кто предъявил это. Предъяви, предъяви, предъяви. О, это золотой нож? Ну как? Я тоже люблю копать, знаете ли. Я сегодня прошел по вашему следу. Так грустно, когда кто-то присылает, вашу славу, не так ли? Такой шанс выпадает раз в жизни. Вы могли его использовать, но, увы, это... Ох. Вот он сознаётся. Но теперь here, я здесь. Никто не остановит руку правосудия, мистер Блинкхорн. Прощай, Блинкхорн. Ну вот, смотрите. Та-дам! Вот, я была права. То есть. Все 18 улик найдены и заключение Блинхорн. Ледяной нож. Да, детка. Блинхорн знал о намерении Бенквика присвоить себе славу открытия золотого ножа. Он придумал хитрый план, который бы позволил не только устранить соперника, но и, присво... и присвоить славу открытия. Он использовал ручную мороженницу и изготовил ледяную копию золотого ножа Митры прин... пронес ее в парилку в ведре шампанки мы затем после убийства бросил нож на пол и он растаял он заслуживает казни так давайте мы его конечно вот финальная мы его отпустим ну как нет не, не отпустим а про милосердие там вот это вот все отпустим мне конечно выдала так а, оправдать его сейчас будем оправдывать Оправдать. Он посвятил жизнь поиску золотого ножа, но Бэнкфиле решил отобрать славу. Если бы у него была возможность объявить о своем открытии, он был не убил Бэнкфиле. Да, подтверждаем. Моральный выбор. Я считаю, это уже вот финальное, самое верное, самое правильное. Мистер Холмс, что случилось? This. Это. О, that... oh, это золотой нож. How? Но как? Видите ли, like мистер see, Мне тоже нравится копать. Когда не знаешь, что найдешь. Иногда будут замечательные факты. как этот. У вас только репутация. Вы не согласны? Я ничего не предполагаю. Я знаю, вы нашли нож. Вы умный человек. The ghost knife, «Исчезающий the нож — это одна из гениальных всю мою карьеру, могу «Я не понимаю». Я даю вашему представлению — идеальным убийством». «Что? Wait, I... Что, вы обвиняете меня в убийстве? No. Нет, oh. я не убивал». «Мистер Блинкорн, я знаю правду. У вас не было выбора». Потому что это вы нашли золотой ночь, а и вам пришлось стать убийцей. Сэр Родни собирался при своих слов открыть и себе, хотя это была ваша работа. Он бы уничтожил вас, чтобы быть уверенным, что вы никогда не расскажете правду. Но я знаю правду, и я расскажу ее. What do you mean? Что вы имеете в виду? Что вы спасете меня? I mean is, Я имею в виду, что вы заслужили второй шанс. шанс. Я буду следить за вашей карьей с особым интересом, мистером Блин. Прощайте. Мистер ну, то есть, получается, он его реально отпустил. Короче, да. Принимаем версию. Думаю, она самая такая. Если внимание, вы сейчас закончите это сделать. Гранией... Да. И вот как раз время у нас подошло идеально. Ваш рейтинг и ничего у меня нету естественно. Соответственно, я думаю, на этом моменте мы закончим и уже будем продолжать в следующей серии. По идее, там должно быть еще что-то, да? Убийство на Эбби Грейндж. Это наша следующая, да, получается, история. Скорее, Ватсон, скорее! Игра началась! Ни слова. Одевайтесь все за мной. Я буду ждать вас в гостиной. Я только что получил записку от инспектора Лейстрада, послание из пригорода. Меня просят приехать. Когда бы он не просил о моем задействии, дело непременно оказывалось стоимость. Предлагаю, что все его дела в итоге пополнили в вашу коллекцию. Да, они все стоили того. Однако я не приветствую вашу ужасную привычку делать них приключения вместо того, чтобы описывать научные метод. Холмс, oh, вы... Прошу прощения, я отвлекся. Было бы куда полезнее сконцентрироваться letter, на письме, to to чем пытаться вас убедить. Короче, все, на этом... А что это у меня тут такое? Так, гарпун был. У нас где-то должен быть меч. Серебряный нож. Серебряная копия ритуального ножа. Нитры. Хорошо черного питера про хроники а вот тайны че за поезда кровавая баня но ну, мы их все раскрыли нормально все давайте на этом заканчиваем письмо на столе ну, короче по звуки дождя мы заканчиваем эту серию и уже следующее раскрытие следующий дел у нас будет следующий слишком много слова следующий да. Ватсон, не мешай, я тут пытаюсь разговаривать. Короче, когда увидимся в next серии, <свят> <свят> вот. Спасибо за то, что были со мной, table, за, за то, что... <свят> спасибо за то, что были со мной, спасибо за то, что смотрели меня. оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующей серии. Всем спасибо всем, пока-пока.